Всем привет, друзья! С вами Димас, вы на канале Хукс. Сегодня будем готовить для вас э, самую простейшую аджику. Реально, самая простая аджика, самая быстрая, там, 5 минут. Как вот многие ролики называются там, 5 минут и все готово у вас. А потом у них еще там хлеб, 3 часа отстаивается, там стоит еще дрожь, подходит, там, подобное. Ну, мы сегодня не хлеб делаем, а делаем аджику. Ну, аджику очень быструю. Что для этого потребуется? Для этого потребуются самые обычные томаты. Конечно, лучший вариант это мясные томаты, там типа бычье сердце, сердце ангела, какие они, там названия, там безумно дева лица, там куча названий у этих томатов, но сам факт, что можно вот даже вот такие взять. Срежьте бачок и будет приятно вам. Какая разница, вы используете этот томат и будет все хорошо. Но опять же, помните, что это аджика без варки, там максимум стерилизованные баночки используются. Так что лучше взять более качественные томаты, чтобы сделать вкусный соус, более вкусные томаты сделать, пару килограмм томатов возьмите, возьмите вкусное кислое яблоко в данной ситуации у нас Антонов с огорода. видите червячок все живое, небольшая часть понадобится, также лук понадобится нам, репчатый тоже для остроты, если есть красный возьмите красный он более такой вкусный, соль, соль сахар, перец, как бы черный не советую добавлять, можно Добавить вот такой вот какой-нибудь острый пикантный чили, какой у вас есть. Любая зелень в данной ситуации у нас петрушка и чеснока побольше, как бы надо, чтобы был такой чесночный вкус у этого как бы соуса. Это аджика напомню, ну и масло есть растительное как консерват загустителя она тоже, в принципе будет неплохо к этому к этой, к этой аджике подойдет единственный как бы, вариант, это вот мясорубка если у вас есть такая советская можете использовать советскую она тоже довольно качественная, просто она как бы, людской труд, затраты этого. а тут механическая включила и все, погнали если нет такое, как бы, можете ручной очень, там, кстати, самые Самая идеальная получается такая джика, самая вкусная и самая полезная. Вот, у нас будет такая вот э, мясорубка. Так что приступим, будем сейчас делать наш ладжику. Друзья, ну вот мы приступаем, э, будем пропускать через мясорубку наши овощи. Приступаем. Ну вот, ребята, у нас как бы такая вот аджика получилась замечательная. Все пропустили, все видели. Мы добавили немножко маслицы и еще добавим. Смотрите, как оно прям вот ложится, масло. Ну, короче, в итоге миллилитров, наверное, 150 добавим на это количество у нас томатов. Чтобы как консервация учился, соль добавляем. Раз. Ну, где-то вот пару ложек без горки столовых. Сахар тоже. Кто любит не так со соленое или сладко, поменьше добавлять. Кто-то не любит вообще. В зависимости еще сорта томатов, тоже зависит это все как бы. Тоже две столовые ложки без горки добавляем. Ну, короче половины рюмочки вот кто в чем мерит и вот и все как бы перемешиваем аккуратненько все все все ну, почти до полного растворения сахара и соли как бы и я скажу как истинный такой вот как все блогеры говорят и настаиваем 3 часа самый главный момент в этой аджике где-то 2-3 часа и дать постоять отдохнуть и уже можно потом раскладывать по баночкам в принципе, ее можно сразу есть. Она как бы... Ну, реально, она очень вкусная. Прям вот сейчас свежая. прям, Если вы еще какие-нибудь дорогие томаты возьмете, либо там выращенные, емте все на участке. Вкусные, мясистые она будет замечательная прям сразу но ну, можете даже по, как, попробовать попробуйте сразу и потом грубо говоря она у вас постоит какое-то время, количество вы еще будете там кушать и еще раз э, ну, попробуйте опять же эту аджику на вкус она изменится потому что э, все овощи которые были добавлены они сок дадут еще больше и она как бы из-за калии вот мяса это томатное мясо так сказать мякоть она концентрируется так сильно, будет прям, ну, как целиковая масса, казаться так, как будто как будто комкисель сварили еще. Это как бы очень вкусно, потому что томаты, они вот дают такую штуку. Ну все, вот мы перемешали, сейчас будем по баночкам раскладывать. Вот я попробую. Масло, смотрите, оно уже почти все ушло. Осталось, везде как бы проникло во все эти помидоры, потому что эти, такие тяжелые. Масло легкое, она их ну, не попадает, она как бы перемешалась в процессе и как бы законсервировала все овощи и как бы это аджика может быть даже на холодильнике хранится пару недель, а то и больше легко как бы если вы закроете, в подвал поставить в стилизованных баночках или заготаете, или винтовых в принципе полгода она у вас должна простоять, как бы самое главное вот эту пенку снять при консервации вы будете как консервировать баночки, у вас сверху вот так Пенка появилась. И вы ее просто ложечкой или там ну, чем-то руками там как-то вот раз-раз-раз сверху снимите. Ну, для этого нужно наполнить банку целиком. Мы как бы показывать не будем. Потому что мы не будем это консервировать. Мы это все будем все съедим. Сейчас мы металлическим с оператором. Тут как бы немного. Все будем пробовать, что у нас получилась, такая штука. И попробуем потом попозже часа, через час, два, через три. Замечательно соль, на сахар и на остроту сночная штука такая. М -м -м. Вообще божественная джика К мясу вообще подойдет. Свежее, только что сделанный соус. Реально. Вот эта аджика самая лучшая. Без варки, без всего. Ну, самое главное, самый минус у нее, она так не, не, немного хранится по времени. Но при этом очень пикантная. Она и свежая, натуральная. Так что такую вот аджичку приготовил. Сейчас будем... По баночкам разливать, пойдем к соседям раздавать. Консервировать я не буду закрывать. Так что всем, был, всем приятного аппетита. Кому был интересен такой рецепт: э, свежие аджики, свежего соуса, быстрого соуса достаточно. Пишите комментарии, какие вы делаете. Может быть, аджики тоже соусом, там будет приятно. Так что всем пока. С вами был Димас, оператор Антон и Кавказская аджика.